Приветствую, други мои! Сегодня я вам покажу как добыть халявных патрончиков на новой земле. За день можно набрать очень хорошую сумму патрончиков. Здесь и ББшки есть на баканчик, там натовские ББшки есть, если кому они потребуются. Патронов хороших много, но вольфрамчик жалко не попадается. Не и запчасти здесь на автомат АК-47 что ли или АК-74 на 47 вроде здесь запчасти респаются целые иногда можно собрать Так, начинаю я все время вот с этого ангарчика. Ну, можно с самолета начать. Так, вот с этого ангарчика начинаем. И погнали. Так. Респаются они примерно каждые 10 минут. Каждые 10 минут обобрал. На респе постоял 10 минут, погрелся около костерчика. И снова в бой. Кружок побежал. Здесь потому что сейчас, не знаю, мало кто бегает, но раньше было очень популярное место. Потому что за, раньше я здесь денег, деньги фармил на охотничьих патронов. Раньше одна пачка охотничьих патронов что-то около 6 тысяч стоила. Но здесь оправдываешь, что вот это ты пробегаешься. Э, патроны, вот пачка моих патронов, на, вот эти 762-51 стоит. Полторы тысячи это в самом дешевом месте. Полторы тысячи. 27 штучек. И я трачу на 3000 патронов. Вот примерно на бой мне нужно 3000 патронов, например. И я никак не могу с этими... Ну, блин, 100 тысяч примерно уходит на патроны. Куда нафиг? А эти 100 тысяч нужно нафармить, умудриться. Ну, а здесь вот бегаешь, да, попадаются вот эти собачки тебе... Да, не столько тратишь, сколько ты здесь патронов нафармишь. Ну и другие патроны нафармил, потом на сидячку раз, продал. Продал. Маленько посчитал, цену подешевле поставил. Будут покупать, конечно. Если кто экономит маленечко на патронах, всегда купит вас. ББшки тоже неплохо можно продавать. Так что у нас здесь в ангарчике так, справа пачка так, вот здесь у нас что-то еще маловато маловато Ну ладно. Так. Ну и батареечки здесь можно подсобировать так, так это у нас третье место и вот четвертое место вон там ну и как раз вы будете вы будете вот этих вот Собачек уничтожать Собачек челюсти собирать Собачек челюсти будете собирать А эти челюсти под мостом вот Где мы пробегали Под мостом они меняются на инструменты Инструменты стоят Один инструмент примерно 10 тысяч стоит 10 челюстей на один инструмент меняется Тоже неплохой заработок на инструментах а инструменты, они везде нужны. И всем нужны. Везде нужны, и всем нужны. Вот так вот добежали, вот здесь около самолета прошманали коробочки и ломанулись дальше. Сейчас я пройдусь, сколько здесь не собираю, вот боеприпасы это В инвентаре у меня нифига не было тут патронов, только мои патрончики. Но я вам про другие, сейчас за один круг сколько пробежал, тихо, тихо, ну -мо. Там нигде не видно кнопочку. ну и все потом добегаете до перехода на Тунгуску, стоите отогреваетесь и в обратную сторону 10 минут постояли и в обратную сторону так ну на этом все удачи вот мой метод и заработок как бы такой и в плане того, что всегда с патронами будешь. Лучше, конечно, с дробовичком, с каким-нибудь беспонтовеньким бегать, чтобы патронов нормальные патроны не тратить, копить. А с дробовичка там вот это дешевые патроны можно и потратить. Ладно, на этом все. Всем пока.